Na wa wa на, этой, на этом уроке мы с вами узнаем новую букву. Она похожа на букву Син, только у нее появились три точки наверху. И эта буква называется уже не Син, а Шин. Шин. Буква Шин. Шин. Сфатхайша, Шин с Шаши, Шин с Домой Шу, Шаши Шу, Шин с Сукуном Шшш. Итак, как буква Сина напишется? Просто три точки добавляются сверху. Буква Син вы уже умеете писать. Вы умеете писать по прошлому уроку. Мы с вами это проходили. Итак, например, слово возьмем какое-нибудь, где буква шин есть. Даже две буквы возьмем. Миш-миш, Миш-миш, Миш-миш, Миш-миш. Это вот курага, курага, Миш-миш. Миш-миш. Дальше. Шин с фатхайша. Шин с фатхайша. Ша, ша. Шин фатхаша. Шин фатхаша. Например, пожилой человек, шейх, шейх, или ученый человек, шейх, ша, шейх, дальше шин с касрой ши, шин с кесрой ши, ши, ши, самое страшное слово, например, ширк, многобожий, ширк, который Аллах Субан не принимает и недоволен им, ширк, ширк. Следующее слово ⁇ шукр, шукр, шукр. Когда вам что-то хорошее сделали, мы сразу должны шукр делать. Шукр делать. Даже хадис есть. Ман ля яшкури нас, ля яшкури ля. Тот, кто не делает шукр людям, тот значит шукр не делает Аллаху. Шукр надо делать обязательно. Шукр, шукр, шукр. Хороший вам кто-то что-то сделал, спасибо сказать, ответить ему лучшим шукр, это называется шукр, шукр, шукр. Или Аллаху Суфанаталья делать шукр за все ниаматы, которые Он нам дал, за все милости. Нас наделил зрением, слухом, обонянием, руки дал, ноги дал, здоровье дал, это дал, то дал, ризик дал. За это мы должны делать Аллаху Суфанаталья шукр. Шукар, шукар, шукар. Понятно, да? Чем больше делаем шукар Всевышнему Аллаху, тем больше он еще дает. Дальше. Шин с сукуном. Шин с сукуном. Ш. Ш. Ш. Ш. Например, миш-миш. Мы брали уже миш-миш. Миш-миш. Миш-миш. Дальше. Шин с фатхой шамс. Шамс. Например, новое слово шамс. Солнце, шамс, шамс, шамс, шин, фатха, шамс, солнышко, шин с домой шу, как мы говорили, слово шукар, шукар, шукар, шукар, шукар, шукар, я Аллах, шукар, шукар, Аллаху Субханава Тааля, делаем за все, что Он нам дал, дал нам жизнь, дал нам здоровье, дал нам родителей, дал нам ризик. Шукар, шукар, шукар Всевышнему Аллаху мы делаем. Дальше, шин с ши, ши, ширк. И Аллах, спа -на все нам дал, и Он не любит, чтобы Ему делали ширк многобожие. То есть поклоняться кому-то, поклоняться, делать и عبادات, или один из видов ибадата. не Аллаху, ширк это называется, это уже ширк. Взывать кому-то не к Аллаху, например. Дуа делать не к Аллаху, это ширк. Неправильно нельзя. Аллах суспанталя не любит ширк. И недоволен. Так, ши. Шин с кясрой ши, шин с фатхой ша Ши-ша. Шин с домой. Шу. Ши-ша-шу. Или ша-ши-шу. Шин с сукуном. Ш, ш шин так же, как буква Син, влево-вправо дает соединение, поэтому здесь уже ничего сложного нету. И влево, и вправо она соединяется и выпрямляет свой хвостик. Шин. Значит, шин, она соединяется с обоими сторонами. И получается вот такая вот буква Шин. И влево, и вправо. Все говорит, давайте дружить. Все, я дружу со всеми. Буква Шин соединяется и влево, и вправо. И влево, и вправо. И получается вот такая вот буковка. Дружит со всеми буквами. Она Шин самостоятельная. Шин в серединке. По-другому повторим. Шин самостоятельное. Шин в серединке. Шин в конце слова. И шин в начале слова. Вот так вот пишется буква шин. Шаши-шу. Ш. Шаши-шу. Ш. Мы с вами прошли букву шин. Субхана Каллахуму Бихамдик. Ашкаду аллай лахайланта. Оставь ферука. и «Чазакум Аллаху хайран, хайрал чаза».